Слышишь? Да, да, все хорошо. Ну ладно. В общем, это игра в молчанку. Да уж, я бы и сегодня рождения забыл, если бы она не напоминала. Просто извинись перед ней. Я же сказал. Ладно. Mm -hmm. Что с тобой? Ничего. А что? Ты какая-то мрачная. Я же вижу. Просто задумалась. Если хочешь поговорить, только скажи. Ага. Отставшие. Сколько? Не очень много. попробовать ты уверен я сегодня щедрый видишь что знак красный попадешь в него хороший способ выманить их Смотри на дорогу, попадешь в тот знак. Если хочешь блеснуть талантом, попробуй попасть в центр буквы О. Целься выше. Пулю будет вниз тянуть. Хорошо. Посмотри на дорогу. попадешь в тот знак. Не забудь сделать поправку. Пожалуйста. Молодец. Они прибегут на звук мы тут зачем надо их грохнуть ну вот я вижу еще готов а мне нравится всех уложила еще там бывают если не надоело ага они прутся зимой здесь часто проходят орды но кто-то из них всегда остается каждый год по тому же маршруту да как будто мигрируют хм, что за миграция ну когда атмосферное давление достигает определенной температур да черт не знаю я. возле сарая они по склону зачем а, Ириная туша. Посмотри у пикапа. Они там аллей. Прогодались. Поражу. Вроде никого. Думаю, здесь есть. Вон там, у подъемников. Смотри вон туда, под кабинками, возле башни. Видишь? Не торопись. У тебя талант. Еще несколько. Ну а то. Красота. Еще трое. Не Освоишься. Хорошо пошло. Ну да. же. Еще раз. Отлично. Больше вроде никого. И я не вижу. Ладно, пойдем. Может Джо вернулся. Ага. Все, давай. Спасибо тебе. Это было очень кстати. <laughs> не за что. Да, мы вперед. Это не должен говорить, Вот Джоэл тебя переживает. Да все нормально. Чего он? Не сомневаюсь, но если ты не будешь с ним общаться, он подумает, что-то случилось. Я общаюсь. Ну, надо не просто привет пока. Ах, ладно, попробуем. Спокойно, ребята. Там только выстреляли, стреляли, да? Сняли пару отбившихся. Или мой прицел пробовала. Понравился? Да, удобный. Я смотрю, ты забыла струны перетянуть. Не знала, что должна была. Ну да, ты... Мы тебе добудем новые. Да. Вон там музыкальный магазин. У них точно есть гитарные струны. Я к тому, что тут давно можно было бы чем-то поживиться. Я посторожу. Что скажешь, детка? Можно. Это наш шанс. Ты точно не пойдешь. Давай, иди. Он ждет. Почему вы вечно проситесь в этот патруль? Тут самый мягкий диван во всех опорных пунктах. Я сажусь у огня, вытягиваю ноги. Волшебно. Что здесь делают дикие звезды? Это Джоэл читал. Хм. О, пахнет даже ничего так. Я просто проверяю, все ли взяла. Может, тебе и струны-то не нужны? Звучит вполне прилично. Ух, красота! Ладно. Поехали. Хорошо. Давай за мной. Ну, вы подстрелили кого-нибудь из зараженных? Всего парочку, с гряды. А ты? Я, да, да да. нашел пару бегунов в доме. Джесси говорит, ты себя хорошо показала в групповом патрулировании. Даже порекомендовал тебе в парный патруль. Но мне кажется, тебе еще рановато. Я стреляю лучше, чем большинство из них. И у меня опыта больше, чем у любого из новобранцев. Слушай, если ты считаешь, что готова, я тебе верю. Ну что ж, спасибо. Только сделай одолжение, начни с коротких маршрутов. А там посмотрим, как пойдет. Хорошо. Помнишь те... Э -э комиксы, дикие звезды, которые ты собирала. Ага. Мы с Томми нашли несколько выпусков, когда собирались через ту школу. И как тебе? А, знаешь, я такое не очень люблю. Доктор Даниэла Стар очень уж... У нее дикий нрав. Что она устроила капитану Райну в том поединке? Ага. Ну, то есть он это заслужил, Шутник. Магазин там. Лошадей придется оставить здесь. Ага, хорошо. Вот этот магазин. Ага, вижу. А. Тебе помочь? Я сама. Да. раньше можно было переплыть. Так, и что теперь? Ну, если не боишься, можем пойти через отель. Не боюсь. Карточку. Ты до сих пор их собираешь? Не завидуй. Ну, постараюсь. Эх, черт. погоди есть идея. Ты как, пролезешь здесь? Ну, попробую. – Аккуратней там. – Ага. Я пролезла! Погоди! Хорошо. Видишь, что-нибудь? Нет, еще. Ну, здрасте. Привет. Впечатлен? Да, ты просто тоще. Плохо питаешься. Не за что. Приди, но тут споры. Надевай маску. Это обязательно. Мы тут одни. А если кого встретим? Ну, ладно. Ни Джесси, ни Дини? Конечно, нет. Молодец. Ты сюда раньше заходил? Нет. Мы патрулировали улицы. Теперь думаю, что, наверное, зря. Возможно. Этот труп тут давно лежит. А когда тут проходил патрон? Не знаю. Это кто-то из наших? Нет. В Джексоне никто не пропадал. Только те подростки в прошлом году. Этот явно старше. Наверное, случайно забрел. Иди сюда. Мы за этим сюда решили. Сберегись, сберегись! Oh, shit! Иди сюда! Смотри, второй этаж! elle est pour еще подошли. Правее тебя! отбились похоже на то ты молодец слушай давай за струнами в другой раз ходим ты читаешь мои мысли но у нас нет выбора назад не пройти тут можно выбраться. Ну, иди. Я не Это уже перебор. Да. Но справились же. <смех> справились. Ты цел? Не а, считая того, что старый, а, да полежу, а то сплюсь, к утру все пройдет. А, пойдем отсюда, а? Что ты делаешь? А вдруг там два топлика? Успокойся.